Сбиваю дверь и я, залетаем как ломбард Больше терна толпа, расставляем мы капкан Захвацание котла, мы тут прячемся и ван Расстреляли на плетах, молвы